Да, всем привет! Кто-то меня уже видит, нет? Если меня видно и слышно, пожалуйста, дайте сигнал. Да? Я не вижу пока реакции. А, вижу. Угу. Секунду. Вот так. Вот так. Все-таки вот так. <гавиш> да уж. как тут включить переворот да? вот так все таки вертикально плохо, ну ладно. хорошо пусть будет так что делать а на 90 градусов право вот так, ну у меня пишет автоповорот отключен нормально можно продолжать ну там мыкните мне, махните Обратно. В смысле, вот, вот, вот так, да? Так, друзья, секунду. Секунду. Я сейчас все настрою. Момент. Давайте я заново начну. Нет? Хотя не важно. Ладно, все, давайте вертикально и все. Что ж тут? Поехали. Значит, где я нахожусь? Я нахожусь в гараже в гараже, в котором происходит сейчас докапчивание, доваривание изделий разных изделий: сарделик, краксской колбасы и сервелата. Ролик мы сейчас такой домашний хоум видео снимаем, вернее уже сняли. Ксюша уже ушла монтировать материал. И что я хотел у вас узнать? Вам вот такие домаш- Вам вот такие домашние не совсем качественные, так скажем, видео. Они они нужны вот на канале или все-таки оставить их больше, ну, я раньше их выкладывал в Инстаграме, но сейчас Инстаграм заблокирован, ну, наверное, все-таки будем ВК выкладывать. Вот ВК, как вам удобнее? Здесь такие не совсем качественные ролики, ну, сговорили там совсем подряд, выкладывать на Ютубе? Или все-таки отдельно все-таки посмотреть ну, в НУРКшечке или там в Телеграме, как угодно? Так, нужны однозначно. Ну, вы там напишите в комментах, я все, все почитаю. Значит, по поводу э, темы нашего сегодняшнего общения. Про копчение я хотел поговорить, про копчение вообще, про копчение разновидностей, потому что люди разные называют, разные мнения, что такое копчение. Ну, естественно, мое мнение тоже только мнение, недобно совершенно. Почему нет? Холодное копчение, горячее копчение, теплое копчение. Так, звук появляется, пропадает, так все по кругу. Так, давайте все-таки мы с вами.. Вы мне маякните, все ли меня слышат нормально? Вот если да, прям лайк там, что-то еще. Потому что гараж, гараж, ворота железные, поэтому, возможно, сигнал не очень проходит. Значит, по поводу копчения. Что такое вообще копчение? Вот, на мой личный взгляд, я сейчас говорю про себя, про личный взгляд, понятно, что это не догма, и в учебниках об этом, наверное, возможно написано по-другому. Но, учитывая, что все-таки есть опыт небольшой, там, 20 лет, там, да, ну так. Да, я, мне кажется, ну, могу как-то что-то говорить, и, наверное, как-то более взвешенно. Значит, копчение, на мой взгляд, это только лишь ароматизация. Ароматизация дымом. Неважно, что это. Горячее копчение, в смысле процесс термообработки с обработкой дымом да, параллельным. Либо это холодное копчение, в смысле вяленее, вяленое изделие, изделия, ароматизированные на каком-то этапе дымом. Да? Вот мы это так рассматриваем. Либо это, ну, по сути, наверное, да, это только ароматизация и есть. Ну, как, как мне кажется. Называть копчением какой-то специальный процесс и говорить, что копченое это готовое, ну, наверное, неправильно. Объясню почему. Копченое не готовое. Копченое, это значит просто пахнет дымом. Ну, пахнет дымом, либо там крепко, либо не сильно пахнет дымом. Ну, просто пахнет дымом. Но до готовности продукт доводится, ну, совсем другими способами. Если мы говорим про термическую обработку до готовности, Продукт доводится температурой, ну то есть нагреванием мяса до 69-72 градусов внутри. Да? Либо это продукт с сыровяной, сырокопченый, который доводится до готовности путем ферментации, закисления и потери влаги. Да? Разные способы доведения до готовности, ну именно приведения. При продукта к безопасному употреблению, можно так сказать. да, вот. И на каком этапе подан дым не имеет большого значения? А, у кого-то плохо слышно, отключите VPN. Ну, может быть, да. Если у кого-то плохо слышно, отключите VPN. Я, кстати, свой по-моему, все-таки отключил. Да, ну, только что размещала рекламу в Инстаграме. В Инстаграме сейчас редко появляется, поэтому те, кто пишет в Инстаграме, ну, я редко отвечаю, пишите в Телеграме. Так вот, в какой момент подан дым, не имеет большого значения. Дым не, не значит готовое изделие. Дым, это значит, пахнет только дымом. Да? Повторюсь, это может быть вареное копченое изделие, либо сырое копченое изделие. И только лишь вот эта вот термообработка, либо увяливание, потери влаги, э, приводит продукт к готовности. А копченая она или не копченая, ну, какая разница, по большому счету. Ну, копченая, конечно, вкуснее. Дальше. Что такое, что такое э, варено или копчено-вареное э, Значит, смотрите, есть колбасы варено копченые ну, Московское там, что у нас там, ну, московская э, и полукопченые ну там краковские, там всякие одесские полукопченые колбасы, армавирская э, полукопченая, что у нас там еще, ну в общем много всего еще и полукопченого. Э, вот откуда это пошло? Я могу ошибаться, понятно. Но, э, как я понимаю, полукопченое это американское э, название semi-smoked полукопченое. Это значит, что изделие подвергалось копчению, копчению только один раз в процессе обжарки. Ну, то есть у нас стандартный цикл термообработки – это обсушка, обжарка, терокопчение э, и варка. И вот полукопченые колбасы коптились только один раз э, в режиме обжарки, ну, на этапе обжарки, поэтому они, ну как бы, ну не совсем копченые, а вот варено-копченые колбасы после первого копчения и доведения до готовности с, в режиме нормальной термообработки э, они еще подкапчивались, например, вареная копченая московская, она еще там в сутки двое там на третьем этаже э, коптильни, они же раньше были трехэтажные, ну так были. Если уж совсем глубоко копать, да? На первом этаже жгут дрова, на втором третьем этажах изделие просто довяливается, досыхает и докапчивается. Ну, или деревенские вот эти вот копченые изделия, которые в дымоходе висели там месяцами, и, в принципе только суши становились, только безопаснее становились, да? Вот. И второй раз ароматизированное изделие, это уже можно называть, ну, по классификации, вареное-копченое. Хотя оно коптилось, по сути, дважды. Об этом... Надо просто понимать, что вот вареная копченая Это дважды копченая так, так можно сказать, да? Без копчения продукты колбасы э, в, в проницаемых оболочках Ну, чаще всего не делают Почему? Потому что без копчения просто какая-то вареная, ну, бледная Какая-то непонятная внешнего вида Изделия А вот если ты сделал красивую корочку Псушечку э, э, Обжарочку Обжарочка именно без копчения даже может быть, может быть Но э, лучше всего, конечно, с дымом красный цвет появился и потом уже сварил потом еще закоптил. получается идеальный по аромату по, по внешнему виду изделия дальше чем ну разобрались да потихонечку ну так ну так варено-копченое и дальше чем что вкуснее варено-копченое или полукопченое ну, я честно, вот честно, не знаю, что вкуснее. Это такая вкусовщина, во-первых, о вкусах спорить вообще бессмысленно, да? Потому что, ну, поговорка старая там про попадью и что там, арбуз какой-то, что у нас там, да? Вот, поэтому о вкусах, наверное, спорить не будем. Можем поспорить, наверное, о... Наверное, все-таки о степени, о степени копчения. И порядке копчения. Смотрите, варианта, ну вот по крайней мере даже в нашей термокамере, которая за меня сейчас жужит, варианта копчения у нас два, даже наверное два с половиной. Первый вариант это классическая обсушка, обжарка, варка, обжарка равно копчение. Второй вариант, когда у меня, например, какие-то куры или какие-то крочка или какие-то колбасы, которые, ну например, ну тоненькие колбаски охотничьи они сварятся быстрее, чем ты их сможешь закоптить хорошо, да? Поэтому, поэтому все-таки здесь немножко по-другому можно идти. Первая классическая схема – обсушка, обжарка, варка, одно копчение, потом можно еще прикоптить по желанию, как хотите. А второй способ – я его использую на окорочках и на курах. Например, когда ты окорочка вешаешь 2-3 яруса, при стандартной схеме термообработки через обсушку, это все с верхних рядов Вот эта сукровица, весной сок, жир Он течет на нижние ряды И получаются такие черные потеки Вот чтобы такого не было, мы используем другую схему Мы сначала варим до готовности Потом, пока она горячая, быстренько обсушиваем А потом подкапчиваем при температуре 55 градусов Ну, 45-60, но обычно 55 Вот эта схема, она дает более равномерный такой янтарный, желтый, такой оранжеватый немножечко цвет без красноты, потому что краснота здесь ну, не получилось потому что нас сначала изделие сварили. Вот. А, вот, но зато ты получаешь стандартную, ровную, красивую поверхность, ты получаешь стандартный, ровный, красивый цвет, и у тебя стандартный, ну, без потеков Внешний вид. И еще чуть-чуть, возможно, чуть больше жуется шкурка, например, у, у корочков, да, у кур, говоря на копченок. Почему так? Потому что ну, в стандартной схеме корочка, кожица у курицы получается не, не такая, не, не живабельная, так скажем. Поверни экран. Уже поворачивал, не получается. Все, отвяньте. Извините, конечно, но. Да. Дальше. Остановились мы с вами на том, что вкуснее, да, вареная, копченая или полукопченая или копченая, вареная вкусовщина проговорил. Дальше варить можно сначала, потом коптить вполне возможно. Почему нет? Да, очень хорошо. Под стандартной термопотери. Вот, кстати, хорошо спросили. Я вижу вопросы. Стандартные термопотери. Вот, если ты делаешь нормальную термообработку в нормальном аппарате, ну у меня за спиной, конечно, да? Ну, в любом случае, нормальная э, коптильня должна давать, которая с паром, которая с конвекцией, э, это 3-12% нормальной термопотери. От 3 до 12%. Оптимально 3-5%. Вот в этой камере получается 3-5%. Все, что выше 12%, оно обычно бывает выше. Причем Потому что ты э, не устроил э, нормальный пар во время термообработки. Что ты сделал? Ты не дал пар, то просто пишут, я немножко отвлекаюсь начинаю, начинаю обдумывать. Ты должен дать пар на, на, на этапе варки. Если ты не даешь пар, у тебя, у тебя продукт усыхает, у тебя температура при, при варке замирает на 62 градусах. 62 градуса. Вот ты видишь, что у тебя там больше, чем 15 минут на, на 62 градусах температура замерла, да? Больше не, не набирается. Ну, добавь ты паркута, ну не жалей, ну ты как в бане все то же самое. Ты сидишь в бане, воздух сухой, 80 градусов, и вроде нормально. Ну, ну не жжется же, да, все нормально. Но как, как только ты водички плеснешь, тебе становится жарко, понимаешь? Вот точно, точно так же с колбасой. Ну, не жалей ты паркута, ну подкинь. Погнали дальше, разобрались с паром, да? Замирает температура на 62, однозначно у тебя высокие термопотери и однозначно ты э, сморозил глупость, потому что не дал пара. Если у тебя замирает температура, то значит однозначно у тебя дырявая духовка, коптильные и все остальное, и у тебя не хватает пара. Э, продукт усыхает, продукт теряет свой вес и продукт будет пересоленым, будет таким весь такую в морщинку весь, э, неприятный, неприятный внешний вид и будет еще... Снаружи э, корка такая засыхание некрасивое. Вот, ну это просто нарушение. Минус 20%, во-первых, ты теряешь свои деньги, вес продукта ты теряешь, да, минус 20%. Если это не стоит в твоих задачах, ну, значит, надо же как-то исправлять. Ну, как исправлять, сами уже поняли, да? Добавить парку и не терять этот вес продуктов. Дальше. По поводу холодного копчения. Когда коптить? Значит.. Вот Юрий Терентьев спрашивает то, на, на что я уже ответил, в чем отличие вареной копченой от полукопченой. Запись посмотрите и разберетесь, Ну, повторять уже не буду, извините. По поводу холодного копчения. Вообще, что такое копчение? Е и как люди его разделяют? Холодное, теплое, горячее? Как вообще? Вот я где ни у кого не спрашивал у коптильщиков, маститых, Они говорят холодное копчение, ну там вроде как холодное, оно вот так вот. Шу, рука терпела вот. Ну По классике там, В книжках написано, что холодное копчение Это, это 18-25 градусов Но из практики я знаю, что 20-28 Даже 35 градусов Почему так? Потому что Цвет не ложится ты можешь укоптиться вообще в бусле, просто там часами, там, десятками часов коптить при 18 градусах, и ты цвета не получишь. Будет пахнуть дымом, будет запах, вкус дыма резкий, но цвета ты не получишь. Поэтому, если мы говорим про холодное копчение и при нормальном внешний вид, варианта два. Коптим при 25 градусах и обязательно смазываем обсушиваем поверхность, естественно по умолчанию мы поверхность должны сушить, и, и смазываем жиром каким-нибудь там растительным маслом, либо это просто с мальцем там, салом потереть, да, кусочек мяса, неважно. Либо второй вариант нагреть продукт до температуры подплавления жира, до 35 градусов, не сварить его, но 35 градусов еще там белок не сваривается, вот, и таким образом продукт выдаст немножко жира. И цвет хорошо ложится, такой яркий-яркий, прям вот приятный копченый цвет Дальше, холодное копчение, да? Разница между холодным и горячим копчением только лишь в градусах Холодные 18-25, а горячие, ну там от 75 до 85-90 Про запекание я пока не говорю, про, про, про близки то эти я пока не касаюсь Разница только в градусах между копчениями, да? Какая разница, на каком градусе подавать дым? Есть еще промежуточное значение, Я, ну, у нас он называется, эта технология называется Rapid. русские технологии еще называют подваром. изделие. По классификации это сырокопченое изделие, но только нагретое в процессе копчения до начала денатурации белка. То есть ты нагреваешь изделие при 55 снаружи с подачи дыма до 47 внутри. Выдерживаешь на 47 внутри, больше не нагреваешь выше. Оставляешь 47, ну, хотя бы там, ну, для фиксации, хотя бы на, ну, на полчаса, ну, может быть, на часик, да? И тогда ты получаешь идеальный бекон, вот тот, который из магазина, который не тянется, вот копченый бекон, знаете, он же тянется, и его кусаешь, он тянется, как, как собственно, по-русски говоря, между зубами застревает. Вареный вроде как жуется хорошо, но он вареный, он не хранится. А вот Рапид как раз с подваром технологии позволяет получить сырокопченый, но уже уплотнившийся такой срез, и он тебя уже хорошо жуется, и прям, ну, ну классный. Ферменты-то ведь еще остаются живы, ну, ферменты еще активные, поэтому сырокопчение, вяленее в смысле, ферментация в смысле, да, продолжается. И ты получаешь и вкус сырокопченого, и цвет сырокопченого, да, хорошо. Разобрались, да, с холодным, теплым, теплым копчением? Тепло копчение как раз вот эта вот схема рапи так называемая. В принципе, Наверное, наверное, все, что хотел э, по всяким классификациям. Дальше про основные правила копчения. Э, э, мы никогда не должны подавать дым на влажную поверхность. Почему так? Потому что как только ты не обсушил продукт, как только ты достал продукт из холодильника, он холодный, он холодный продукт в холодильнике, ты его повесил в коптильню и зажег дым. Да? зажег свой дымогенератор И у тебя автоматически весь конденсат этого дыма ложится на мокрую поверхность этого продукта. Ты получаешь ну, фенольная кислота на поверхности, ты получаешь горечь, ты получаешь кислятину, ты получаешь обесцвечивание серый цвет. Почему? Потому что ну, фенольная кислота она разрушает э, нитрит натрия и по сути ты обесцвеч... обесцвечиваешь этот продукт. Э, что делать? Ну, делать Стандартно, больше нечего делать тебе, ты делаешь всегда одно и то же. Как на скрипке, как по нотам, ты всегда делаешь сначала обсушку, отепление, согрей продукт до температуры хотя бы на пару градусов выше, чем температура дыма. Почему так? Потому что автоматически, если ты не согреешь, у тебя ложится конденсат. Чтобы не ложился конденсат, ты должен сдвинуть точку росы ну, чуть, чуть, чуть повыше, да? чтобы она не ложилась, не конденсировалась на этой воде. В принципе, все. Опилки. Еще момент по опилкам. Опилки по умолчанию влажные, да, даже если ты берешь нормально упакованные в пластике, например, наши, да, они же пропаренные, там нет плесени, там нет спор плесени. Если ты покупаешь опилки, ну и там влажность, там примерно там 7-8%. Если ты покупаешь, ну, то, естественно, она натягивает влагу. Дальше. Покупил ты где-то в магазине какие-то мальховые, там, еловые, еловые в смысле, вишневые какие-нибудь там, классные, красивые, ну, как вот в книжках написано, какие-то модные опилки. В магазинах там продаются всякие яблоневые, черешневые. Скорее всего, там не будет э, нормального обесмоливания, как это происходит в нормальной промышленной щепе. И там будет высокая влажность. Высокая влажность автоматически, ну там, 12%, и может быть, даже выше. Ну, сколько натянет. Даже опилки не упаковывают в пластик, потому что они заплесневевают, да? Э, заплесне, ну, Плесневеют, короче. Вот, они упаковывают народ обычно в бумагу. в обычную бумагу, какие такие, видели, проницаемые. Чтобы они имели натуральную, так скажем, влажность, чтобы плесень внутри пакета не заводилась. Вот если такое видите, что плесень завелась, прям сразу нафиг, нафиг, от такого отказываемся. Прям совсем отказываемся. Почему так? Потому что плесень это афлатоксины. Афлатоксины, что делают в человеке, им там нечего делать, афлатоксины разрушают твою печень буквально, ну, очень быстро, так скажем. Ты получаешь рак печени прям, ну, за очень короткое время. Поэтому, ой, секунду, тут какой-то, какой-то, вот подключился, нехороший человек. Сейчас его забаним, подождите. Ага. Так, еще сейчас какого-нибудь еще одного забаню, Можно? Ребят, извините, я тут техническую паузу сделаю. Тут там. что там подписал. Угу. Так, удалить. Так, все. Так, ну, вроде почистил, ребят, да? Так, ну, что такое? Извините, я то прервусь на паузу. Mm -hmm. Дальше. Про щепу проговорили немножко, да? Нормальная щипа должна быть, э, ну, она должна быть пропарена, она должна быть обесмолена, да? Нормальная щипа, я имею в виду, ну, пока это немецкая щипа, как, как это ни хреново не звучало бы, но и пока немецкая щипа, лучше я пока не нашел. Мало кто из наших из наших производителей, вернее, так пока не нашел никого нормального, кто-то вообще парится о том, что щипа должна быть пропар... париться про то, что щипа должна быть пропарена, да? Ну, да, народ тоже не парится. Ну, типа, щипа она все такое, ну, а что такого, ну да. Нормальная щипа должна быть пропарена. Она не должна иметь спор плесени, она не должна иметь высокую смолистость, да, потому что даже в буке вот это вот содержание смол достаточно высокое. Вот. И когда ты коптишь нормальной щепой, минимальное количество смолы образуется. Поэтому ну, мне кажется, чем меньше на входе, тем меньше на выходе. Если ты используешь хреновую щепу, ну так по-русски уж говорить-то будем, то тебе приходится ставить вот эти всякие, знаете, смогонные аппараты для копчения. Ну, в смысле. Ну, улавливать улавливатели их называют еще, да. Сейчас покажу. Он у меня есть на кладин конденсатор-сборник. Вещь э, хорошая, но у нее только э, очень узкое применение. Вот если я буду в жару, в жару плюс там 25 градусов коптить что-то э, в стандартным нашим сапоговым вот этим вот вот этим вот дымогенератором вот этим генератором, то, конечно, у меня температура будет повышаться где-то примерно на 10-15 градусов. Да? Вот эта штука мне поможет в жару сделать холодный дым температура э, окружающей среды. Воздух, э, дым вот так вот здесь три раза туда-сюда ходит. По сути, это метр э, теплообменника, и вот весь конденсат сливается вот сюда. В смысле, вот в эту вот, вот, в это вот в трубочку. Вот. Э, да, это, это нормально если стоит такая задача, но если ты имеешь, используешь щипу, так скажем, общеупотребительного свойства, ну у тебя и получается не очень хорошо, так опять какой-то прорывается. Да что ж такое-то, какой-то тут нехороший человек попался там, да? Вот, дальше. Про щипу проговорили, нормально должно щипать. щипа, если щипа нормальная, то у тебя и дегтя никакого не будет ну или будет его по минимуму. Дальше про время копчения. Время, время копчения э, зависит от э, конструкции деминератора э, Если мы говорим про спиральный дымогенератор, спиральный дымогенератор, из которого ушел спиральный смысле лабиринтный доминератор. Вот такой дымогенератор в виде лабиринтика, да, вот такая тарелочка со свечечкой. ты сюда, сюда насыпаешь щепу, ты ее поджигаешь свечечку, и у тебя по этому лабиринтику огонь медленно-медленно не огонь, в смысле, а именно тление медленно-медленно по сигаретке идет идет. ну бывает, что и фронтом целым идет. кто-то тут ставит небольшие из фольги стеночки, чтобы шло именно по поскоралечки. ну в принципе это, этот дымоген дает об, вот обалденный дым, вот самый лучший, самый ароматный, самый классный, самый, наверное наркотический дым, можно так сказать да почему так потому что температура тления здесь низкая порядка там где-то может быть ну, боюсь соврать там 380 может быть там ну, боюсь соврать вот лучший дым генератор но он требует длительного копчения это копчение должно быть но ну, от 6 часов и там может быть 12 12 часов что он дает еще он дает Хороший цвет он дает, если хорошие отпилки, да, но он, этот деминиратор, требователен к размеру опилок. Размер опилок должен быть там 1-3 мм, больше, даже вру, 0,5-1 мм, полмиллиметра, да, совсем почти пыль. Она хорошо тлеет, и она такая завоздушенная, она прям классная. Дальше. Второй тип деминиратора, это, собственно, я вам показывал, сапоговый. Вот этот. С ним это все хорошо, он классный. Но он очень мощный. Он такой ядрено мощный, что за 12 часов копчения лабиринтом он тебе сделает такое же копчение за 1-2 часа. Вот, вот этот сапоговый, да, дает очень плотный дым. И еще момент, он дает температуру дыма все-таки выше. Чем в лабиринтном и она не такая ароматная, этот это дым он не такой ароматный, и продукты получаются не такие ароматные. И ни в коем случае не, не стоит смешивать э, длительность копчения. Если ты говоришь про копчение, например, так если ты читаешь в старой книжке, что коптить нужно там 12 часов-36 часов, часов, это не, не значит, что ты должен коптить лабиринт с э, сапогом генератором. Это значит, что ты должен коптить лабиринт. Потому что, ну, получается, совсем копченые, горькие, черные всякие нехорошие штуки. Дальше. Два типа деминираторов мы разобрались. Третий тип еще деминираторов а, у нас появился недавно. Ну, давайте я наведусь, наверное, на него. Да? Что? Будет видно? Вот такая вот штука. Давайте, наводчик, я... наверное. Вот такая вот штука. Это шнековый деминиратор. Шнек, то есть, видно вам, нет? Шнек вращается Подает дым на, на горелочку Сейчас давайте покажу, покажу. Ну, Давайте покажу Я же вот показывал где-то назад ну, На горелочку И На горелочку, она а тены Вот такая вот штука Область линия, Видите? Вот. И медленно-медленно по определенной программе э, спиральчик подает дым опилки сюда, потом гонит обратно, потом э, пауза, пауза, снова сюда и уже выбрасывает. То есть опилки подливает на, э, ну, на, на максимальную полоту, можно так сказать. Да? Единственный момент такой э, Здесь есть охладитель. Он же, же снова сборник и все остальное. Зала падает вот сюда, естественно. Вот так, вот так он устроен. Вот с ним прям проблема. Вот скажу по чесноку, как есть. Вот этот стоит 25 тысяч, да, сам дыммигератор. А это вам дарим бесплатно. Ну, вроде как с ним, это приблуда, она классно охлаждает дым, и там все хорошо. Единственное, что ее мыть очень плохо. В смысле, неудобно ее мыть, поэтому мы вам дарим бесплатно. Ну, да, типа того. Пока. Такая замануха? Ну, в принципе, да нормально оно моется, запшикал он эти шуманитом и, и все. Или он в камеру поставили, ее, вкручивался градусов с да и все нормально. Разобрались, да? Три типа демигераторов. Есть еще один тип демигераторов, это фрикционный, это когда берут брусок, зажимают его в шуруповерте, ну, по-простому, если да, и ставят на блин на обычной электроплитке и вращают его. И он от трения, и от того, что плитка еще на, на, немножко нагревается, он э, выдает ароматный дым. Но фишка в том, что он так воет при этом, он дико воет, орет, что рядом находиться, ну, нереально просто. Он дико орет. Вот это большой минус вот этого трения, да, от фрикциона В принципе, есть еще один тип э, дымогенераторов, но здесь вот в домашнем при э, ну, обычном там, применении я не могу его найти применение ему, потому что э, еще один способ извлечения дыма, когда перегретый пар температуры под 400 градусов пропускает через щепу. Она при этом не горит, но она разлагается, разрушается с образованием дыма. да, Ну вот эти вот коптильные вещества с помощью пара добываются. Так тоже можно, но это только на промышленных термокамерах, и здесь вот в бытовом применении я этого не встречал. Ну как то так, да? Итак, мы с вами разобрали тип копчения, да, варенокопченое, полукопченое. Мы с вами разобрали холодное копчение, горячее копчение, теплое копчение, рапид, да, проговорили, да. Дальше мы с вами разобрали, почему появляется горечь и кислятина, да, потому что ты плохо обсушил, да, первое правило коптильщика, обсуши продукт. Дальше мы с вами проговорили про три типа дымогенераторов лабиринтный, сапоговый, который эжекции, эжекционный, и шнековый, сзади меня, да? Вот. Как итог, да? Давайте, наверное, поотвечаем уже на вопросы. Что у нас там за вопросы? Так. Извините, я тут покачаю, потому что я тут на, на держателе. Так. Ну, все хорошо. Так. Паша, привет, тебе из Дедовска, от Камамберов. Случайно забрел YouTube, а тут ты. Да, да, приятно. Приятно, Алексей. Спасибо. Так, как у вас дела с поставщиками? Проблем не будет с дефицитом специй и прочих оболочек? Знаете, как-то удивительно, но как-то все едет. Я не могу признать какой-то пока проблем выдающейся. Ну, во-первых, мы подсуетились, естественно, там подзатарились на полгода вперед, естественно. Вот. Дальше посмотрим. Ну, я не думаю, что будут какие-то проблемы. Ну, русские же люди, как говорится, с винтом найдут варианты. Не переживайте. Вот. То, что говорят по радио по телеку, ну, не верьте, они врут. Так, дальше. Сальцку, привет. Андрей Степанов. работу старта в копчении разве не останавливает? Нет, Андрей. Копчение старты не останавливают, Хотя раньше я говорил, что останавливает И много, в нескольких книжках читал о том, что останавливает Нет, не останавливает Совершенно Дальше Павел, у меня Петр Таровитый, У меня все сыровельные колбасы кислые, это норм Делывает цели в холодильнике И со стартами, и без По вашим видео Вы в комнате на 25-30 градусов На 20 часов со стартом которые Петр, то вы знаете как Ну вот, вот, если честно, вот как есть сказать, да, без pH-метра к сыровяльному изделию лучше, конечно, не подходить. Ну, в смысле, к колбасе. К куску мяса ладно еще кое-как да а колбасе но ну, все-таки ну сложно говорить вот ну как ты определишь температуру на, на взгляд да ну там пальцем потрогать вроде как тепленькой да ну а pH ты -то -то ведь точно так же не можешь определить без, без термометра температуру без термометра а pH без градусника без, без pH метра ну как ты можешь определить да никак ну примерно там там как-то можно сказать но опять какая была кислотность в мяса если ты купил уже кислое мясо мясо кислое, почему бывает, либо загнанное, либо больное, либо в стрессе забитое, то там ПАЖ так уже низкий. А ты даешь туда сахаров еще для развития бактерий, да, и они тебе еще ниже снижают ПАЖ. Поэтому, ну, вот, ну, как мне кажется, вот прям вот нормально, чтобы делать колбасу, ты должен ориентироваться все-таки на ph метр ПАЖ-метр стоит дорого, да, блин, ну, вот так вот есть. Ну, если у тебя на входе сырье Сейчас, секунду я вот этого почищу что такое какой-то нехороший человек к нам прорывается если у тебя на входе например мясо спа там 5 и 5 и 7 бывает такое да бывает и 5 5 5 2 даже бывает ценина если по поиске порог такой есть вот то ну добавлять туда 5 граммов сахаров и ждать там 20-30 часов, ну, наверное, неправильно. А, но мясо бывает и, наоборот, не кислое, бывает и щелочное, да, то есть на кислое мясо мы сахара убавляем, и температуру немножечко занижаем, чтобы не так явно образовывалась, не так сильно образовывалась молочная кислота. А на щелочном сырье, наоборот, мы добавляем больше сахара, сахаров в смысле, моносахаров, глюкоза, декстроза, мальтодекстрин, и тогда только у тебя, и тогда ты сможешь только его стабилизировать, снижая pH, да? То есть, вот, не обладая pH-метром, сложно сказать, насколько она кислая. Знаете как? Я сейчас говорю, что, ребят, тормозите через 20 часов. Но опять, не доферментируешь, она получится дырявая вся, спорная, да? Переферментируешь, получится кислая, Но вот как без PH-метра, я не знаю, если честно, правда Примерно 20 часов, примерно 20 часов на нормальном сырье А вот если какие-то отклонения в кислотности, тут уже сложнее Так, дальше угу. Так, Можно ли коптить после варки? Да, конечно, можно через обсушечку то есть, если ты сварил, у тебя дно, ну, дно, твоей коптильни сухое, включаешь обсушку, она горячая, быстро обсыхает, буквально там, ну, 5-7-10 минут буквально, да. А если у тебя дно мокрое, ну, на полу вода стоит после варки, там, ну, пар там что-то еще, выгни это все быстренько, почисти, и она быстро обсохнет. И только потом, только потом ты включаешь Дым и все хорошо получается. И коптишь ты при этом уже не на 80-90 градусов, а на 55 градусах. Готовые изделия? Готовые изделия мы коптим по, по первой схеме, о, по второй схеме, как я говорил сейчас, да, чуть выше. Так, дальше. Дальше, так, про старт ответил. Можно ли перепелок засаливать на копчении сразу после убоя? Нужно дать время созреть мясо, потом засаливать. По-моему, я вам сегодня уже отвечал. Перепелкам, у них очень быстрая биохимия, и им буквально там 8 часов на созревание достаточно. То есть, забил... Там вчера в холодильник положил, через 8-12 часов они, в принципе, готовы. Но если есть у вас время, то можно и сразу их нашприцевать, и, в принципе, не сразу в работу. Какая разница? Ну, в Нашприцевал, там полчаса они полежали и в печку на, на копчении Почему нет? Так, дальше. Почему в американском смокере черный налет на мясе получается? В чем может быть причина? Ну, потому что там коптят же по-жесткому, прям по-серьезному. Поэтому, как там? Там 110 да, там что 130. Ну, там другая история совсем. Честно, она мне не нравится. Вот лично мне не нравится. Я могу ошибаться, конечно, но мне не нравятся эти изделия черные. Я боюсь их даже пробовать. Ем брискет. Ну, это вот червячочек под гладом. То же самое, что и с плесенью. Ты понимаешь, что плесень – это не то, что нужно часто есть. Брискет можно сделать в этой камере без проблем, вообще без проблем. Ну, конечно, он не может называться прям Бриске, там Брискетом, потому что он не из смокера Ну, он будет термически обработанным томленным, долготомленным, копченым изделием с тем самым красным кольцом Ну, почему нет? Так тоже можно Дальше Как сделать Брискет? Смотрите ролик, там длинный такой сериал, такой с Илюхой Романовым мы делали Который хозяин ресторана Лидерхов. Вот он предлагал у меня дед занимался копчением, утверждал, что копчением продуктов защищает от мух и прочих насекомых. Полностью согласен. Да, конечно, защищает. Да, конечно. Так, дальше. Подскажите, почему продаван нитритная соль в розницу? Так, наценку... Знаете как, с нитритной солью? Да, все просто, как и со специями. Специи же тоже продают ведь с наценкой по 1000%, если вы не знали. Я вам скажу, как есть. И все лишь потому, что вам черного перца... В год нужно максимум там ну, 100 грамм да? И нитритная соль вам нужно тоже 100 грамм Так-то уж если в обычной жизни да? вот. Если вы э, делаете колбасу уже промышленно То и покупать уже нитритную соль в мешках За, ну, за нормальные 70-80 рублей за килограмм Ну может быть там 100 рублей, если хороший нитритная соль Пожалуйста Все дело в объемах э, Никто же не будет заморачиваться продавать вам 100 грамм э, С наценкой там, в 5 рублей За 5 рублей никто не, не будет работать Поэтому так происходит. Тем более, если ты работаешь на, на каких-то там маркетплейсах, там Азона или что-то еще, там одна доставка 200 рублей стоит. Ты как ни крути, ты должен 200 рублей куда-то заложить. Они же говорят покупателю, что доставка бесплатная, но на самом деле они берут эту доставку с продавца. Поэтому ты должен увеличить стоимость товара на стоимость доставки. В любом случае, как ни крути. Дальше. А у смокера, да, смокера обсудили. Какое у вас образование? У меня образование 2. У меня образование 2. Первое образование техник-технолог мясо-птицепродуктов это техникум. После техникума я пошел работать 4 года рабочим в колбасном цехе и параллельно еще учился в институте на технолога уже высшее образование на технолога мясопродуктов. Собственно, два образования по одному и тому же по одной и той же специальности. Там сколько? 6 лет еще института. И потом еще сколько там? Ну вот, закончил техникум 96-м, и с 96 -го года я работал, по сути, ну, вот в своей профессии вот, до сегодняшнего момента. Да, сколько лет уже прошло? Там, ну, больше 20 лет. Так что так, и делал все одно и то же. Работал на консервном цехе технологом, там, в кофтильных цехах. Потом перешел в, в компанию, которая занимается пряностями, разработкой пряности Ездил, запускал эти добавки всякие на мясокобинаты. Объездил ну, много мясокабинатов за эти там годы. с ну, России Беларуси Украина, что еще? Ну, наверное, все, пока. Да? Считал там примерно больше 250 заводов я объездил, Но вот в режиме ты приехал, посмотрел, что у них есть, производство, оборудование, мясо какое, и предложил рецептуру, быстренько накидал и сделал ее для того, чтобы продать свои добавки. Вот, собственно, вся была моя работа. То есть приехал, приехал оценить, посчитать, предложить новую себестоимость или новый продукт и потом уже сделать, продегустировать, доказать, что это лучше и продать таким образом. Ну, собственно. Такая была работа. А сейчас я делаю эти, эти добавки уже сам для себя, на своем производстве. И э, не связан там со всякими поставщиками там немецкими, там польскими, там. кто у нас был еще российскими, а уже своя рука владыка и как бы набравшись опыта за эти там 10 лет уже, как, можно так сказать, что немножко наблотыкался, по-русски говоря, да. Но есть э, понимание. Дальше. Как, Паша, привет! Где можно подробно узнать про обучение у тебя? Знаете, я пока вроде бы как с начала вот этой пандемии Все, что знал, вот все наши форматы мастер-классов Я записал их на видео, выложил на, у нас на канале YouTube Вот прям вот все темы Сервилат за 4 часа, мастер-класс по серевелатам, ветчина за 4 часа Мастер-класс по докторской колбасе Ну, в смысле, по вареной колбасе вообще Что еще там? И по сыровельным изделиям это давайте вялить вместе колбасу и давайте вялить вместе ветчину. Все темы основные, вот те, по которым мы проводили мастер-классы за деньги, я вам дал бесплатно. Берите, пожалуйста, пользуйтесь. В принципе, ничего нового я вам уже сказать, наверное, не смогу. Ну, немножко там кое-что смогу, но чуть-чуть позже. Я думаю, что скоро появятся мастер-классы по копчению на наших термокамерах, вот которые у меня за спиной. Мне сейчас тормозно уже. Да, вот так она работала, извините, я, похоже, она шумела для вас, да? Вот, а, наша термокамера, про нее сейчас чуть позже отдельно расскажу Так Давайте повыше Подскажите, как в коптильне добиться красного цвета мяса? Это заранее спасибо Ничего сложного, обсушка, хорошая обсушка и хорошая обжарка Ну, естественно использование нейтритной соли при посоле. Автоматически все получается. прям вот как надо получается. Если у вас нет обслужки, у вас все остальные проблемы. Какие проблемы, сейчас покажу. Сейчас камеру открою, пока немножко остынет. Да, что мне у меня тут с паром? У есть. И что, нет пар? Ладно, сейчас разберемся. Сервилат. Сервилат. Краковская и сарделечки <смех> появились у нас, собственно, <смех> в выступлении а, Дальше а, Вчера сделал Сервелат, а сегодня хочу копчить хоп, коптить. Островский на острове Сервелат, можно сделать за 4 часа Вот как сейчас я сделал, пожалуйста Этот ролик мы можем, ну, я смотрю, большинство проголосовало за то, чтобы выложить его здесь Будет нехороший, будет, наверное, много хейта Там, людей, которым не нравится такое качество роликов ну, вот я, собственно, поэтому и хотел у вас узнать, надо ли вам такое качество. Ну, такое, знаете, на телефон с снятое. Эм, да. Так. Эм, можно ли коптить готовый продукт? Можно коптить. Эм, можно ли душировать после копчения? Пожалуйста, душировать. никто вам не запретит. Но нужно понимать, что это смоет дым, и придется потом еще раз пока подкапчивать. Перед тем, как подкоптить, придется снова обсушить, нагреть и снова закоптить. А потом душировать вам или не душировать, как хотите. Кто придумал эту историю про душирование, я не знаю. Кто-то в интернетах там высказался, прочитав какую-то книжку умную, и погнали друг, друг другу убеждать, что душировать нужно. Да не нужно душировать. Не обязательно душировать. Кто вам сказал, что обязательно это нужно делать? Не надо этого делать. У тебя стоит задача какая? Охладить, да, но краковская колбаса должна потерять там, порядка 28%. Поэтому это как, о каком душирении вообще можно говорить, да? Про, в общем, изделия в проницаемых оболочках лучше не душировать. А изделия в полиамидных, там, ну, непроницаемых проницаемых оболочках, ну душируйте, пожалуйста, почему нет. Вы как хотите. Так, привет из, из, из, из Ирландии. Купил тут коптильный барняк Камера вроде нормальная, но пар нет. Ваша, наверное, лучше будет. Я не могу сказать, что мои прям лучше будет, но моя пар точно есть. <laughs> там нет проблем с возгоранием. Я знаю уже двух людей, у которых э, этот барняк загорелся. В одного вместе с цехом, у другого вместе с домом. Поэтому, ну, там не очень хорошая теплоизоляция, термоизоляция, которая, ну, туда затекает в эту термоизоляцию жир. И, ну, они сгорели. Так бывает. Дальше. Павел, здравствуйте. При копчении перепел не могу добиться цвета, приближенного к оранжевой. Птица получается светлая. Копчу на вишне. Нет, Бахтияр Мирзоев. Скорее всего, плохая псушка. Я прям всегда на, этим вопросом, на этот вопрос всегда отвечаю этим ответом. Как у вас поставки оболочки в Ростове? У вас покупатель уже два года. Александр Данченко, Донченко или Донченко, извините. Нет проблем. Все оболочки производятся, ну, в смысле, фасуются, метруются в Ростове. Все специи, производятся в Ростове. У нас производство находится в Ростове. Вот, и все есть, все наличие. А, так. А, подскажите, пожалуйста, в делаю по вашему видео карбонат и Шприцую, в итоге много сока, влаги в куске. Ну, шприцуйте меньше, как вариант, да? Шприцуйте не 10%, а 5%. Вы увеличите соли количество, да? И тогда дольше солите. Тоже можно. А, так. Еще год назад предлагал при холодном копчении маслью мазать. Помните, да? Да. И так, влияет ли электростатика на вкус? Стоит ли заморачиваться? Электростатика, как мне кажется, влияет только на... на только на извлечение прибыли продавцов электростатических коптилен. Больше, наверное, не скажу, но как еще? Э, ничего, ну, по крайней мере, в колбасе, да, вот в колбасном производстве, ничего полезного, ничего... Нового, ничего э, какого-то ускорительного и более выгодного в электростатическом копчении я не вижу. Не вижу, потому что у меня копчение вот в моей термокамере проходит 15 минут окорочков, вру, 18 минут окорочков, а у колбасы 25 минут. Ну, хотите 20? Получается нормально. И о каком ускорении тут говорить, да? Мы говорим о холодном копчении? Ну, наверное, да. Наверное, ускорение самой подачи дыма, в плане подачи дыма, наверное, имеет смысл. Но в любом случае ты же будешь еще и вялить, да? И используя вот обычный лабиринтный дымогенератор, вот такой простой, детский, элементарный, там, за тысячу рублей, ты его поджигаешь, у тебя продукт точно так же увяливается, точно так же в копчения. Вот по старым детским технологиям. Поэтому говорить о какой-то суперской пользе, электростатического копчения, наверное, можно только при копчении рыбы на продажу Вот рыбу, какую-нибудь там скумбрию которую тебе нужно загрузить, там килограмм 50, завалить туда Щелкнул там, прогнал, там, ароматизировал как-то и потом продал, даже не паришься Наверное, да, а для себя, ну зачем через продукт пропускать там 10-20 тысяч вольт? Ну, ради чего? Ну, вам что, микроволновки не хватает дома? Ну, я не понимаю, зачем она нужна? И там, такие деньги отдавать за этот бред Извините, <смех> вырвалось. <смех> Дальше. А, так. А, опять бытия. Купил камеру 2.0, не могу добиться цвета, перепила. Вот я ответил немножечко. Плохая обсушка. Да? Посмотрите, если у вас наша камера, посмотрите на дымингератор. Нормально помыли или нет Бывает, что он забивается вот само, само, со, Сама трубочка забивается И плохо горит У меня сейчас то же самое Я коптил 25 минут, а цвет не очень лег Ну так лег, но не очень Краковская такая демонстрационная Ну, более-менее Ну, так Ну, так Вот, лишь Лишь потому, что трубочка была забита Я зимы ее не помыл Нужно было кинуть ее в камеру и помыть Так, дальше Дальше. Я точно знаю, в Ростов отправляю по почте. Елена Андреева, мы в Ростове -на ну находимся. Мы по Ростову можем даже и таксишко отправить, если что. Так. А, так. Про электростатику сказал, Маркотинг. до вас кусок качнули гелем на производстве, ну да, бывает такое Что такое за гель для копчения? Нет такого геля для копчения, есть гель для зарабатывания денег И он нас не касается, да, это параллельной вселенная находится Дальше можно ли, так, про перепелку сказал, душурец сказал, коптить готовый продукт сказал про копчение с мяса. На каком моменте коптить, каким дегенератором, какое время? Хорошо, да, скажу. ну Я уже сказал об этом в ролике «Давайте вялить вместе». Там у нас и ролик еще «Сыро-копченая колбаса домашняя». Гляньте, там все сказал. Коптим в любом случае где-то через 5 семеро суток начало вяления, то есть когда продукт уже подвялится, подсохнет. да Естественно, через обсушечку и... Через обсушечка оттепления Дальше коптить Лабиринтным демигратором часов 8 Коптить сапоговым часов Часа 2-3 Не больше, потому что совсем плохо Дальше Так, стандартная Потом лабиринтная Стоит ли пробовать после стандартной схемы Обсушка, обжарка, варка сапогом Потом лабиринта при 55 Несколько часов Можно, но несколько часов Даже ну, часа 2, не больше Просто ароматизировать дымочком Классно получается так, еще раз про копчение грудинки по принципу пахомовских лошариков после варки. Да, без проблем, можно, там народ делает 2 минуты, 2 минутное копчение, ну у кого-то 3 минуты. То есть казан, решеточка, на дно казана или кастрюли опилки, как только пошел дым, да, ты положил туда на, эти, на, на решеточку продукт, сверху и поставил на, на огонь, накрыл крышкой. Как только с под крышки пошел дым, э, разсекаешь ровно 2 минуты э, и вырубаешься, снимаешь. Достаешь, э, будет конденсат дыма на продукте. Нужен вам такой конденсат дыма? М -м -м, как хотите, как, как угодно. Так, Влад, привет из Канады, привет. Коптить на вишне это вкусно. Знаете, я елкой коптил. Если ты коптишь 15 минут, вообще не важно, о чем ты коптишь. Ну так, если по чесноку ты уж. Так уж если, да? Вот, Если долго коптить, конечно, нужно долго коптить. Ну, чем больше смол в продукте, тем более черный цвет и горький ты получишь. Так, дальше. Павел, в Харькове не учились? Нет, я учился в Рязани. Я сам рязанский. Полностью рязанский. На 100% рязанский, да? И учился в Рязани, в техникуме и в институте так дальше жидким дымом можно придавать вкус копчения колбасам или лучше не стоит да сами решите я не люблю его жидкий дым по тем же причинам как и электростатику это все какое-то извращение поэтому ну, их нафиг мимо нас мы и натуралы и у нас все в порядке дальше так бытияру я ответил по поводу помыть э, камеры 2.0 да посмотрите там все-таки на, на трубочку и не открыты ли заслонки бывает что подсасывает воздух и дым, э, дымонератор плохо работает так, эм, возможно, уже было. Можно ли использовать в камере лабиринтный дымогенератор? Если да, то включать ли обдув? Да, можно, обдув можно включать, э, можно и без. Если мы хотим э, поактивнее поддать дымку лабиринтным демогенераторам в нашей термокамере, тогда с э, конвекции и э, тление пойдет активнее, будет раздувать, да? Если мы хотим подольше, то просто как ящик ты используешь камеру, вырубаешь, вырубаешь все, по сути, вырубаешь только подачу э, компрессором и он, по сути, будет тебе обеспечить воздухообмен. Так тоже можно. Ну, там, часов 6, 12, там, сколько нужно часов. Так, дальше. Так, коптить на вишне вкусно, но цвет от альхи. Не согласен про альху, но это не важно. Это на уровне веры, наверное, не стоит с этим спорить. Для меня лучшая щипа, идеальная щипа это бук. Потому что все заводы работают на буке. И я ни одного завода не видел, работающего на Альхе, или на Вишне, или чем-то еще. Всем нужна стандартизация качества. Стандартные качества и минимальные какие-то э, выхлопы, так скажем, ну, ос осаждения. Э, это на буке. Ну, это нормально. Командер Шепард Здравствуйте, дорогой вы наш Благодаря вам я погрузился за головой в мясное искусство Позвольте высказать мое почтение Спасибо за то, что вы у нас есть Спасибо большое, прям приятно Спасибо. Да я ничего больше делать не умею Понимаете, я кроме колбасы делать ничего не умею Умел бы там точить или там что-нибудь Там сапоги, то я бы на сапоги еще хвалил Я ничего кроме колбасы делать не умею Я всю жизнь этим занимаюсь Вот, вот правда Дальше. Так, подскажите, где сказать нить для колбас или клипс клипсования? Не знаю. Не знаю, где нитку, ну, шпагат для клипсования. Бустурма коптится жидким дымом, то каким или дымом? Ты да просто коптится бустурма, как бастурма, вот, в, в коптильне. Так, когда в продаже будет охладитель для дыма для термокамеры? М -м, узнаю точно. Не, лучше у Яна узнать у нашего менеджера, который занимается термокамерами. Так, капитан Амостики Павел, привет, у меня раритетная коптилка с гидрозатвором Если встречал такие, то расскажи про них, пожалуйста в копчении без открытого огня в ней Это в принципе, знаете что? Вы про гидрозатвор забудьте сразу Вот двухминутное копчение, как я сказал, да? То есть положил туда на дно Опилки, поставил на огонь Как только пошел дым из вашей трубочки Ну без гидрозатвора, без сил, Как только пошел дым, ровно две минуточки засекайте И доставайте, она будет классная но продукт должен быть перед этим приготовлен до готовности до 70 градусов внутри. Пока он горячий, ты прям кладешь, он должен быть горячим, и он должен быть смазан маслом. Тогда дым прям идеально ложится за две минутки. Все остальное уже опасно, уже канцерогены и все-все-все. Нехорошо, не надо. Так. Работа наоборот не ниже, только по вашим рецептам. Хотел бы ваши специи, то приходится самой их делать. Пожалуйста, магазин работает. Заходите. Так. У Вас замечательные ребята работают на доставке, четко, тщательно, внимательно. Большой за благодарностью из новороссийского. Спасибо. Девчонки очень стараются, правда. У нас их мало, да, мы очень маленькие. У нас по сути семейный бизнес, -то. ну, сейчас мы выросли немножко. И вот, ну, все равно мы на работу берем людей, которые, ну, Родственники родственников, так скажем <смех> Вот, и такая С одной стороны, это плохо, круговая порука, да С другой стороны, мы все одной семьей живем И все друг от друга зависим Это достаточно ценно, чем вот люди там Не знаю, набранные с авито, Ну, пробовали, не работает У нас другая схема, такая семейственность Клановость, можно так сказать, да Так, дальше Спасибо большое за приятные слова Коптил Андрей Беспалов, привет, Павел Коптил несколько раз на вашей термокамере Сверху собираются Сажа Наче. На а, на, в смысле, вот на верхней этой. Помойте камеру. Она любит мыться. Прям вот не, не бойтесь, заливайте во все трубы верхние. А я себе купил такую штуку даже. Вот такую вот штуку классную. Она, в смысле, электрическая, с, с насосиком. Прям вот сначала средством от, от жира обшикал, внутрь залил туда, в трубы залил полностью, да, открыл верхний вот этот, снял разбрасыватель воздуховоды все снял боковые все-все-все снял, все запшикал включил, закрыл камеру, включил варку она поварила там минут 20-30 потом просто из этой пшиколки все смываешь, смываешь и в трубы заливаешь воду, пожалуйста, она полностью моется и она любит мыться она без мойки не может, поэтому почаще ее мойте, она прям вот как любит мыться, как красивая девушка Потому что я ее люблю. Так, дальше. Так, почти на все вопросы ответил. Давайте еще минут 10, пока телефон сел. И закончим. Так, PH-метр есть. Как контролировать PH? Вызревать в отдельной емкости сделать контрольный батон колбасы. Владимир Кузнецов, смотрите. Вы когда набиваете колбасу, у вас остается, ну, в любом случае, кусочек парша остается, да? Ну, вот в шприце. Вы его положите в полиэтиленовый пакетик, да? И заверните. И он у вас будет тестером положите рядышком с колбасой, ну, в те же условия, где и колбаса находится, и все. тыкнул в этот кусочек фарша, все понятно. Так, кухня дома. От ПТИ привет, привет ПТИ. Ну мы с ними, с вами не очень-то пересекались так в жизни-то, ну, да. Так, отборочка порой подводит. Беру только колбаска еда. Оболочка подводит, если наша оболочка, то вы, пожалуйста, напишите. Потому что у нас так, такое качество, что я за него уверен. И мы всегда возвращаем деньги или присылаем новую. Если, ну, правильно, конечно, использовали ее, да, там, ну, без всякого там, да. Вот, это да, ну, я уверен в качестве. Ну, собственно, на том и стоим мы эти, там, 10 лет уже. Собственно, в этом году уже, кстати, через месяц, 10 лет, как ем колбаски организовались. Да. Так, дальше. Лучше на парогенераторе, чем... На парогенераторе чем лучше убирать в коптильне 1.3? Знаете чем? Тем же самым средством, от когда вы моете камеру. Щелочной отлично работает. Прям, прям хорошо. Кислота будет... Там же шапочка у этого парогенератора, она же из алюминия. Она будет его разъедать. А щелочек, по-моему, нормально. Ну, у меня он чистенький, по крайней мере. Так, копчу в американском Брэдли. Все пучком классно. Научилась по роликам Павла, Спасибо, из Канады. Делаю... Мясо, и колбасы, деликатесы, рыбы. Все класс. Спасибо. Спасибо. Канаде привет. Как обстоит ситуация... Патологоанатом московский. Как обстоит ситуация с импортной оболочкой? Доставляет, удается или переходим на российскую? Да нет проблем. Никаких проблем нет. И есть в любом случае еще пластиковая оболочка, которая производится в Ростове-на-Дону. Нефти у нас много. Все у нас хорошо. Не переживайте. На обсушке... Ольга Гаспарян, на сушке надо ориентироваться на сухую поверхность или на температуру внутри? Нет. Вы правильно заметили, только на сухую и теплую поверхность. Почему так? Потому что э, такой калибр колбасы высохнет, э, совсем прям вот, совсем высохнет, э, когда у него внутри еще будет только 25 градусов, а вот такой в палец толщенные сосисочки, они высохнут только тогда, когда внутри у них будет 60-65 градусов, Может даже они высохнуть не успеют, да, до, если вы сильно много навесили. Поэтому... Только сухая поверхность. Поэтому вот ручной этот труд, он никак не, не его не обойдешь. Открыл камеру, сунул руку, потрогал, там она липкая стала. Но я когда термистом работал, просто руку соешь. Если липкая, значит еще надо сушить. А здесь просто открыл, вот что вот она, пожалуйста, вот она висит. Все видно, все нормально. Сухая, не сухая. Если не обсушил, то будут такие белые пятна. Это слипы называются. Ее еще называют перепелесами. Чем может причинить черного налет на смокере? Если температура копчения 100, уже все перепробовали. Я не разбираюсь в смокерах, честно. Но я думаю, что если вы общий принцип нарушаете, то есть вы не, не отепляете продукт перед тем, как подавать дым, он у вас будет черный. Ну, правило они... Ну, физика такая. Дальше. Больше таких выходов. Да, спасибо. Выступил да, с колбасой за, за спиной. Так, все, ребят, спасибо. А, так, будет книгу в магазине колбасное производство ССР тридцать восьмого года? Она же была закончилась, если я еще закажу. Мы их заказываем, ну, где-то, ну, там, в полгода, штук 200, мы их заказываем их, если выбирают, пожалуйста. А, камеры Голден Смокер. А, это вы меня спрашиваете, э, остров, Островский на острове. Я вам расскажу. <с> Нет, это камера наша. Ем колбаски, вылупи глазки. Э -э, чем она отличается от Golden Smoker? Тем, что эта камера сделана ну прототипом. Я брал нормальную промышленную термокамеру, на которых работал много лет. Как технолог, как рабочий э -э, колбасного производства. Э -э, камеры Golden Smoker сделаны по образу деревенский коптилин, то есть просто ящик деревянный сделали железным ящиком. Есть проблемы, большие проблемы с конвекцией в камерах Golden Smoker, потому что там внутри, вот сзади у них вот здесь вот стоит один вентилятор, вот тут вот одна вертушка стоит, которая дует сюда, и вот воздух как-то вот потом вот так вот ходит куда-то улетает в дырку наверху, да? Вот они подают пар. они подают пар с помощью отдельного парогенератора, который вырабатывает там, там 80 Вт или там, киловатт, по-моему, и, и тепла генерирует. И это тепло. У пары же две составляющих. пара есть влажность, а есть температура. Нам нужна влажность, но температура нам не нужна, потому что мы иначе улетаем вверх от 80 градусов. Да? У всех вот, таких товарищей таких решений есть проблема с. Тем, что температура поднимается из-за того, что ты в замкнутую, замкнутую систему, теплоизолированную, нагнетаешь температуру вместе с паром. Тебе вот. приходится приоткрывать заслонку, выкидывать эту температуру наверх. И, соответственно, пару улетает. Такая невзвешенная система. Дальше. А здесь что у нас? Здесь пар генерируется прямо здесь, в самой камере, и. Больше он не нагревает температуру. То есть, генерация равна теплопотере. Мы этим занимались достаточно долго, там, два месяца ковырялись, как это сделать, какой э, парогенератор. Наконец, нашли решение, и он, оно работает. Дальше, конвекция у нас работает, восьмерочка вот тут ходит, восьмерочка вот такого вот. То есть, воздух забрасывается, забирается сверху, э, проходит через... Восьмерочку, здесь наверху разгоняется Из одного угла, вот из этого угла Поднимается сюда Снова захватывается, разгоняется Удаляется вот в этот угол, проходит сюда Поднимается, уже потом на выход улетает То есть восьмерочка А в большой камере, в которой 2.1 Там две восьмерочки э, работают Конвекции, самое главное, в камере. Конвекция, они вот что-то там прилепленное сбоку, да. В общем, камера это Golden Smoker, как мне, конечно, не конкурент, я, их, естественно, буду. Ну, свой кулик, понятно, свои болоты хвалят. Но там есть критические ошибки в конструировании, которые ну, не могут позволять получить тебе нормальный продукт. Ну, вот, вот так вот случилось. Они скопировали деревенскую коптилку. Что им мешало скопировать нормальную промышленную, я не знаю. Так что. Так что так, Дверь, окошко, окошко вот в двери у них, оно вообще бессмысленно, Потому что, когда ты коптишь, вернее так, для того, чтобы понять, обсохло или не обсохло, ты по-любому камеру должен открыть, потому что ты так на внешний вид не поймешь, обсохло там сзади или не обсохло, вверху. Когда ты коптишь, прокоптилось или не прокоптилась, ну, даже ты, ну что ты там увидишь в этой в окошке, дым увидишь, да, кучу дыма ты увидишь, но ничего полиспродукты ты особо не увидишь. При варке паром, ты тоже ничего не увидишь, там много пара, она покрывается конденсатом, потому что окно одностенное, одно, там одно стекло, конденсат автоматически. Ну какая-то просто приблуда, бессмысленная какая-то. Ну я могу, конечно, ошибаться, люди, купившие голден смекер, наверное, сейчас будут обижаться. Ну, наверное, ну ну так вот. Один дядька, он купил в кредит два голдена, потом пишет, типа, заберите их оба, дайте мне одну хотя бы вашу. Ну так я. Потому что нельзя пользоваться, она не позволяет получить нормальный качественный продукт, это коптили. Ну, вот как-то так. Дальше. Фух. Что-то уже как-то плотненько, да, уже второй час пошел. <счёвание> дальше, дальше, дальше, быстренько поотвечу и все. М -м -м Привет, Роза Ну, покажи, где можно купить решетку для тонких джерок в нашу камеру. Решетки для тонких джерок. Попробуйте, знаете, где? Там, по-моему, на Дават, на вру, на... Продавали, я покупал сетки из нержавеечки. Сейчас скажу. На Каширской. Дальше. Пивной округ покорил Ставропольский край. Да... Франшизу не будут, не думали, упаковать думали, но не получается. Не те зазоры, так скажем. Если город меньше миллиона населения, не получится. Нет выхлопа. Дальше. Будет ли открыт ваш магазин в Новосибирске? Да, буквально сегодня вопрос поднимали с, нашим, с моим приятелем. Он будет открывать магазин в Новосибирске. Добрый день, можно коптить на осине, Можно коптить на осине, но лучше на буке. Так, специи супер, спасибо. В Казахстан уже отправляйте специи. В Казахстане у нас есть представитель. Там на сайте, в закладочке, где купить. Розницы, посмотрите, там есть. Мы с ними хорошо работаем. В Крым сможете нитритную соль отправить? Да без проблем, через сайт мы куда угодно отправляем. За рубеж пока уже отменили. Ну, пока отменили. Пока уже отменили. Вот, Пожалуйста, без проблем по России. Готовый сыровял можно коптить? Можно, но... Смысл, он уже готовый. Вижу, вы есть уже в Азоне, где еще, кроме доставки с ДЭК, вы уже есть. Так и ваш, ваш продукт. Наш сайт, который существует уже 10 лет, вот уже через месяц, да? Пожалуйста, сайт Ем Колбаски, там... И доставка есть дешевая, Почта России, у которой постоматы там, рублей за 100, что-то такое. И сами товары дешевле, чем на Озоне, на 30%, лишь потому что Озон хочет зарабатывать денег больше, чем мы. Так, Паш, добрый вечер. Какая оболочка лучше для копчения? Да нет такого понятия, лучшая для копчения оболочка. У нас есть колбаса. Оболочка не имеет значения. У нас стоит, стоит задача сделать какую-то колбасу. И уже от задач мы выбираем оболочку. То есть, не, э, не платье по фигуре, а фигура. Да? Ну, вот как-то по-другому у нас немножечко вопрос строится. Так, дальше. Э, молодец. Камеру нужно химировать, содержать в чистоте Конечно, конечно, она должна мыться. Э, так. Планируете ли привозить паприка красная, копченая, молотая, но вер, наер, Испания Очень годная Знаете, у меня есть лучше. У меня есть лучшая паприка Она называется пиментон де ла вера Из веры Я не знаю никакого наера, честно Это лучшая паприка, копченая, именно пиментон Есть обычная у нас еще, кстати, обычная копченая, тоже испанская Но она не то пальто Вот пиментон, то, что нужно Сколько стоит сейчас наша термокоптильная на 90 литров? Это термокамера она может варить, коптить Коптить в том числе, ферментировать, сушить Подвяливать Все что угодно она может делать. Она стоит 119 тысяч 119. С чего начать копить, копить, коптить С чего начать коптить? Ролики, цельномышечные изделия любые, пожалуйста Копчение это только лишь ароматизация Я коптил колбасу на буке Она прокисла, почему не знаете? Знаю почему, потому что вы ее не отеплили не обсушили а И не важно на чем вы ее коптили Просто физику не обманешь Отеплить, отеплить, обсушить, чтобы была сухая поверхность, а потом только подавать дым. И неважно, из кого уже дым. Так, по сути-то уж, если по чесноку. Так, Растепая немного не по теме копчения. Для ветчины критично, если духовка не на 50, а на 55 при обсушке, не на 80, а 85 при обжарке. Духовой шкаф не держит температуры, он приходится сейчас смотреть. Да, в принципе, не критично особо-то. Вы же сами решаете, что вам там, ну, что позволяет оборудование. Павел, подскажи, пожалуйста, при подаче дыма, когда нужно включать конвекцию? Мы конвекцию не отключаем. Бахтияр, вообще не отключаем. Тены и конвекции никогда не отключаются. Может быть, в этом проблема? Вы отключаете конвекцию? Так. При обсушке верхней заслонки оба должны быть открыты или вход закрыты. Смотрите. При обсушке верхней заслонки обложены. Вы, во-первых, смотрите инструкцию. Там все написано. <с> При обсушке проточный режим все открыто. При копчении-обжарке вход закрыт, выход открыт. При варке все закрыто. Так, дальше. Павел Дубревич, пожалуйста, вы сменили рецептуру специй фуэт, Запах другой стал. Вы знаете, там была проблема с белым перцем он пришел слишком качественно и слишком пахнет э, навозом кровиком. да есть такой ну знает, что белый перец пахнет да вот я его я ее немножко рихтовал и сейчас отрихтовал ну более-менее нормально be happy Дмитрий спасибо тебе вот прям сразу <с, <с, Павел, как как всегда с пожелания успех во всем сил на всем. спасибо Дмитрий и тебе большое здоровье самого большого и сил Дмитрий be happy один из столпов наших Столпов на нашем форуме Ем колбаски, где уже 20 тысяч человек собиралось, собралось И будет еще дальше собираться И где все ваши вопросы уже Получили ответы и вы их можете там взять Не вот этого лысого Говорю чего, а вот на форуме Умных людей Так на днях сделал заказ из, из Казахстана. Мы в Казахстан напрямую сейчас не посылаем. Через дилера берите, пожалуйста, в Казахстан. Потому что сейчас доставка, прям все эти перевозчики, не отказываются. Они, вернее так, они заставляют писать письмо о том, что там товары все подлежат. И это все зависает на, на, там у них на таможнях там, по 2-3 недели. А кто-то требует еще и письмо о вывозе какого-то там оборудования. Так, допустим, для копчения использовать след... Можно, все можно. Все можно, кроме елок. Да и елки тоже можно. Но немного. Не, не так, почему колбаса морхлеет после охлаждения? Морхлеет. Так, это какое-то интересное слово. В смысле, морщини... морщиница, да? Ну, наверное, имеет большие термопотери. Еще раз вопрос про франшизу, я бы открыл. Смотрите. Франшизы у нас по сути нет, потому что мы, ну, нет у нас франшизы. Есть дилерство. Вот если у вас город миллионник и у вас есть розничный магазин, ну, наверное, имеет смысл расширить ассортимент нашим товарам. Если у вас нет магазина, ну, наверное, не стоит начинать, потому что, ну, это не такой не такой прибыльный бизнес. Вот прям вот как есть, скажу честно. Так, дальше. Привет из Германии. 500... Всегда коптили холодным метром свинину. Подскажите, какой древесины лучше коптить куриные ляжки? Да, любой древесины. Бук лучше всего. Так, хочу купить вашу камеру. Есть доставка в регионы. Виталий Нефедев. Есть доставка по России. Любой, термо... любой транспортной компании, которую вы захотите, свяжитесь с нашей Яной. 8 800 наш общей горячей линии телефон 700 ровно 1189 добавочный 2 вам Яна все ответит, все расскажет и все почитает так павел спасибо за просвещение а то кругом моркобеси какой-то вы бы слышали весь этот бред про нитритку и фосфаты слышал бред и уже устал его комментировать и ну их нафиг Ну надо, надо им и пускай они кукарекают. ну чуть с ним сделаешь а, так, заправленный фарш с солью и фосфатами можно замораживать? М -м, можно, но лучше быстро а Тоненько разложите в блинчики, чтобы быстро заморозилось и быстро отморозилось да? Почему так? Потому что ну, прокисает же во время замораживания Тонким блином быстро в шок его можно Так, а Паша, щелочь алюминий жрет очень сильно Гриб, парагенератор, щелочь лучше не мыть Валерий, наверное, ты прав Подержу Да, подержу М -м Чем мыть тетрагриб? Ну, тогда, наверное, кислотой получается Такое, товарищ так, дальше. А, спасибо вам. Спасибо. Давайте, наверное, заканчивать уже. Повторите еще раз, пожалуйста. Я прозевал. При сушке верхние заслонки открыты, бывает, или как? А, пожалуйста, прочитайте инструкцию к термокамере, потому что, ну, ну, так не надо. Так не надо делать, когда ты ну, слепую работаешь. А, на сушке все проточные, полностью проточный режим. Все заслонки открыты. На копчении обжарки. Одна заслонка. Вход закрыт, выход открыт. На варке все закрыто. Так. Павел, почему ты не 150 килограммов? Столько вкуснятина рядом. Да я ее только для картинки снимаю. И раздаю потом. Так что я же столько не могу съесть. Да, спасибо. Да, Кольца погибла. Да, вот Крылов прав. Спасибо, Алексей. Спасибо. Так, и сказал... Будет ли чудо-рукав, который запаивается Обычным бытовым эвакуматором? Наверное не будет, потому что сам слой Который запаивается, он непроницаем Это не мембранный слой, поэтому скорее всего Не получится Можете рассказать про соль для сровял Долгое созревание, через сколько можно кушать Олег Некрас, посмотрите пожалуйста ролик Вот тут на ютубе 5 роликов назад Я там разбирал все эти соли Там полностью разбор, все как есть Все, спасибо Так так он же делает ваши камеры. Кто он делает наши камеры? Наши камеры делают Хобби Смок. Мои друзья, мы с ними давно вместе, мы с ними вместе разрабатываем эту камеру. То есть задача была от меня, тех процессы были от меня, а их воплощение. Ну так мы с ними и продолжаем их продавать. Я как ям колбаски их продаю и помогаю вам с технологией. Они продают, продают как Хобби Смок. Здравствуйте, очень хочу попробовать ваши специи, но живу в Беларуси. Как можно заказать? На сайте указано только Россия. Есть емколбаски.бай, это наши дилеры. Они находятся в Минске, на Сторожевской, прям в центре. Старожевская 8, по-моему. Вот К ним обращайтесь, цены те же самые, привозят, у нас загружаются каждый четверг. Пожалуйста, все, что нужно, привезет. привезет. Так, все, ребят, спасибо. столько вопросов я уже не, не могу ответить спасибо большое всем а если получится если на чьи-то вопросы не ответил ну вот ты вижу что не ответил вы их ну прям если горит напишите там в комментариях под под роликом а еще лучше всего лучше всего канал в телеграме Павел Агапкин либо наш канал jemколлаский.ру там в канале там больше двух тысяч человек сидит, опытных колбасников уже. Они, конечно, всех сначала погоняют, типа старички. Но если вопрос нормальный и отдельно задан, ну почему не ответить, да? Либо наш форум. Но на форуме я сейчас реже бываю. Вот если нужно быстрый вопрос, ответ, фоточку шлеп, в канал, в телегу кинул, и мы вам ответили. Вот, пожалуйста. Все, спасибо большое. Полтора часа тут не занимался, уже устал и вас помел. Спасибо. Да. Ну, а колбаса, давайте про колбасу расскажу, что покажу. Это обычный сервелат с красивыми надписями, да? видно вам, нет, как она. Это обычная краковская, ну, в виде демонстрационного образца. Колечко должно быть вот такое, но я сделал, ну, чтобы раздавать людям, да. И это обычные сардельки, они подстыли немножечко, обычные не сардельки из индейки. Вот эти вещи, сардельки, кстати, дешевые получаются. Да и тут все недорогое, так-то уж если с магазинами сравнивать. Так что вот вы все можете делать сами, рекламную паузу. Все, до связи. Всем правильной, здоровой, честной колбасы.